Я к друзьям поехал. Хорошо. Я, я к друзьям поехал. Да я слышала, слышала, да Хорошо. Езжай. Мы там пить будем. Ну, только расслабляйтесь, Чего? До утра. Я поняла. Ты что, Пашка, ты совсем не против, что ли? Нет, а почему даже вы против? Где подвох? Нет никакого подвоха. Ты скажи, у тебя кто-то появился, что ли? Да нет у меня никого. Ну куда свой телефон? Спудина. А что-то ты еще ты ударила, конечно. Дает она мне. Да я ничего не удаляла. Все, я никуда не поеду. Почему? Да потому что Наташа никуда не поедет, я сказал. Всем лыба!